но no, no. Ну, он в начале слова протягивает ручку в левую сторону, чтобы дружить с тем харфом, который слева. Но ну, он в середине слова протягивает две ручки, правую и левую, чтобы дружить со всеми харфами, которые стоят справа и слева. Ну он в конце слова протягивает ручку в правую сторону, чтобы дружить с тем, кто справа. في أحلى المنام ها ها أتها ها ها إتها أتها Бум, топ, топ, топ, топ, топ, топ, Слово держится с тем, кто справа и кто слева. А в конце слова протягивает правую руку. Ухарфанун и Ха сегодня фотопрогулка. Они будут кататься по городу и искать предметы в названии которых есть Харф Нун и Харф -гэ. А в конце прогулки они нам должны будут показать фотографии. Победителем будет тот, у кого больше фотографий предметов, в названии которых есть буква Нун Илья. Нун или илья. Га. Проигравшая сторона должна будет угостить победителя вкусным ужином. Поехали! Поехали! Итак, прогулка закончилась. Харфа -ha уже подъехала. Ждем Харфнун. А вот и а Харфнун. Вот Не слишком задержался. Давайте показывайте ваши фотографии. Посмотрим, посмотрим. У меня нагру река. Нагар река. Ну он в начале слова. И у меня нагар река. А в середине слова. У меня нагар день. Ну он ну, в начале слова. И у меня нагар день. Ага, в середине слова. А у меня нудюм звезды, дюм звезды. Нун, в начале слова. А у меня геляль, геляль, месяц. Ага, в начале слова. У меня мяназель, дома. Маназель, дома. Нун, в середине слова. А у меня гатль, непрерывный дождь. а в начале слова. Нахиль, палимы, нахиль, палимы. Нун, в начале слова. Азгар, цветы, азгар, цветы. Ага, в середине слова. Наль сандалия, Наль сандалия. Нун в начале слова. Херла, кошка, Херла, кошка. Ага, в начале слова. Подождите, подождите, а где же тут кошка? Кошка же там под машинами где-то порачивается. под воздушный шар. Мемподы – воздушный шар. Ну, в середине слова. Мегабапа – парашют. Мегабапа – парашют. га в середине слова. Шахина. Грузовик. Шахина. Грузовик. Нун. В середине слова. Кофе. Кофе. Кофе. Кофе. Ага. В середине слова. Дукян Магазин. Дукян Магазин. Нун. В конце слова. Хиба. Подарок. Хиба. Подарок. ага, В начале слова. Санабель. Колосья. Санабель. Колосья. Но ну, он в середине слова. Хиро. Дубинка. герола Дубинка. ага В начале слова. Софина корабль, Софина корабль, ну он в середине слова. Хачев телефон, хачев телефон, ха в начале слова. Компара мостик, компара мостик, ну он в середине слова. Одезаты, а с, спортивные снаряды. Ха, в середине слова. Фурн, печка, фурн, печка. Ну, в конце слова. Ха-ла, воздух. Хава, воздух. Ха, в начале слова. Воздух в шариках и шарики в воздухе. На огонь, на огонь. Нун в начале слова. Габуба песчаная буря. Габуба песчаная буря. На в начале слова. Набат растение. Набат. Растение. Нун. В начале слова. хубу тут то и руэ хубу то и Посадка самолета. Посадка самолета. А в начале слова. глина. Пынь, глина. Нун. В конце слова. ха а Мельчайшие пылинки в воздухе. Ага, в начале слова. Нафура, фонтан. Нафура, фонтан. Нун, в начале слова. Хаддаро водопаду. Гадаро, водопад. Гадаро, водопад. водопад. Ага, в начале слова. Нур, свет. Нур, свет. Нун, в начале слова. Хаудадж, полонкин. Хаудадж, полонкин. Ха, в начале слова. Духон. Дым, духон. Дым, нун, в конце слова. Тогдаим, разлушение. тогдаим, разлученья. А в середине слова. Мизан, весы, мизан, весы, нун. В конце слова Мунабе будильник. Мунаббе, будильник. Ага, в конце слова Бустан парк. Бустан парк. Нун в конце слова. Над кол колыбель. Над колыбель. Ага. В середине слова. У всех получилось по 21 одной фотографии. Значит, победители все. Значит, с каждого по вкусняшке. Значит, ужин будут готовить все. Ням-ням-ням!